вот вот я нашел кстати табы сегодня у меня удача ко мне лесом повернулась И вот сейчас человеку напишу вот у меня есть табы такие надо сверить а то будет каша Веси много надо синхронно учить так, это мне надо, значит, блин ладно, сейчас тогда сейчас мы. вот так вот Кину туда его. Опа. Это получается будет... Вторая. А, вторая, да. Вторая песня. Ну, то есть я их по порядку хочу. Вот, получается у меня есть 5 песен Ну вот 5 песен есть получается все у меня есть так и тогда сейчас я их вот получается все сейчас я их запакую человеку и отправлю мне не жалко те э, человек с белой. Блин, забыл. Как <смех> называется? захотелось этом, в этом интернете сидеть. Так вот, вот Вот. Ну вот, все. Так что, теперь пускай сверяют, а то а, может они одну версию имеют, а, а, а у меня версии другие, потому что там блин, ну как бы, надо синхронно заниматься, а то я буду учить одну версию, а не другую, лучше, а то я приду и не буду попадать под их версию. Они мою версию не знают. Они ж там не эти каких. Не вундеркинды какие-то. Ладно, пошло заниматься на барабанах. Нечего тут сидеть в этом сраном интернете, блин, тут дел полно всяких. Вот. Все, буду выходить. Есть чем заняться, так сказать. Вот, все. Сейчас, кстати, буду заниматься на барабанчиках, да. Я буду заниматься на барабанах кстати это мой проект джи колдун играет вот Ну, а сейчас буду заниматься на барабанах вот, все пока пока